Ой, картинок дофига из новых из новых более новые даже сделал вот сейчас будем смотреть что такое домашнее насилие на самом деле Вот, поэтому, как это говорится, да, дьявол кроется в деталях, и вот в деталях, как раз, вот, если раз, правильно разобраться, можно выйти на определенный уровень, более продвинутый, да. Но, опять же, зацикливаться ни в чем не надо. Так, ну, повеселиться можно. Так, значит, смотрим, слушаем. Девочки, если вы страдаете от домашнего насилия, вы можете просто показать вот такой вот знак, и вас обязательно поймут... This is ridiculous. <laughs> вот, видите, а смех, смех смехом, вот, а что надо этому самому, любому, хоть домашнему, хоть ему самому насилию, вот так вот показывать, я даже совмещу, вот, вот так вот. вот. Вот, самое что главное, что, шо... опять же, смех смехом, но насилие, что, но вот это, э, э, хоть домашних, это какая разница, любое. Я не особо это любил, что виновата жертва, но отчасти это так и есть. Отчасти она ну как, ну не стремится, конечно, к этому насилию, но не противодействует ему эта жертва. Если не приковали к наручникам, к батарее, то масса есть способов избежать и от этого насилия уйти. Вот так вот скажу. С любой стороны, любого пола. Вот, тем более мы открыли вот эти вот вещи, говорим неоднократно, да, что можно менять эту реальность. Не обязательно испытывать вот эти все острые ощущения, когда тебя пиздят и все такое прочее. Не надо это обменять, что я не виноватая или я не виноват, это не суть важно, да. Вот, ну, в общем, опять же, будем зацикливаться дальше. Стереотипы, опять же, да, это... смотрим, смотрите, это... слушайте, да, ну, тут не по-русски, но, тем не менее, понятно, да. Америка, если что, поясняю, да? на Это Видите, как интересно наблюдать за реакцией цивилизованного человека, который говно это, наверное, первый раз увидел. Как он, он, он не он возмущен. Я уже потом буду не буду говорить там, куда идут миллиарды, в какой сейчас штат, в 51-й, да, считается. А не на починку этих самых дорог. Как он возмущен, а? что он привык к нормальной дороге, нормальная страна, как бы там не называлась, да, нормальная. Вот. А, оказывается, жилье. видите, похерить очень можно быстро, очень быстро похерить у нас все, mm -hmm. потому что это надо поддерживать все время. В головах это должно поддерживать. Я вот. не удивлюсь, что он заехал, потому что сейчас тратят, Украин, Украин, да, ну и Россия в том числе на всех, Если, что он заехал в реальность что это действительно он это сам въехал какую-нибудь Россию. Может быть, она продавилась э, действительно в Америке. Так, Хреново, дальше уже дороги. не помню, что это, да? Вот. Ну, Название помните, тоже. мы и они. Что так, ну помню. опять же, все это будет в ВКонтакте в Одноклассниках. Так, дальше двигаемся. Декабря 91-го, по-моему, да? Вот. А вот февраль 92-го, то есть через два месяца, через полтора месяца, Клинтон говорит, цель НАТО в будущем ввести миротворческие силы в регионы этнических конфликтов и пограничных разногласий от Атлантического океана до Уральских гор. Дальше, например, тот же самый Клинтон, 97 год, до да, 7 февраля, о положении страны, послание президента США, о положении страны. Мы затратили на приведение к власти Ельцина многие миллиарды долларов, но они слегка окупились. Мы выбили конкурента, Россию и за ничтожно малые цены выкачали из России 20 тысяч тонн медиа, до 97 год, 15 тысяч тонн алюминия, 2000 тонн цезия, берили Стронца и многое другое. Прибыль США на приведение к власти Ельцина составила более 5700%. Такого не было в истории. Генри Киссинджер, так сказать, да наш любимый. Распад Советского Союза это, безусловно, важнейшее событие современности и администрация Буша, проявила, старшего, проявила в своем подходе на, в этой проблеме поразительное искусство. Я предпочту в России хаос и гражданскую войну, нежели тенденции воссоединения в единое крепкое централизованное государство. Джон Мейджор, бывший, при, например, министр Великобритании. Задача России после проигрыша Холодной войны обеспечить ресурсами благополучные страны, то есть их. Что и происходило. В общем, понятно, да, вот, даже на этом уровне, сугубо материальном, вот, надо же было все-таки думать, а то вот начиная с 1984 -го года начали рассказывать сказки, вот мы только э, уберем партию, вот только мы откажемся от этого, да, и на нас будут немцы работать, весь мир будет работать, мы будем в шоколаде лежать на печке, вот, как этот самый, да, Иванушка Дурачок или Илья Мурамес, да, и в шоколаде, да, дошоколадились, да, причем очень быстро. Шоколадно, вот. так сказать, это чуть ли не Поимели Ленокша, здравия желаю вам, семья Бородачей Приветствую, монажа Вы не в теме, а в безумстве в семьях Я опять же повторюсь, это может быть жестоко Не прикованные к батарее Действия возможно, можно совершать вот. Все это психологические оковы вот. Неважно, кто является проводником насилия. Это нужно и можно избегать этого, от этого. Уходить. То, что мы говорим да, об этом на, вы, на высоком уровне осознанности, это реальность менять. На обычном, низменном этом уровне, да, есть для этого родственники, есть для этого соседи, есть для этого, в конце концов, милиция, полиция и все такое прочее. да. Вот, удерживается в этом состоянии как это не было бы прискорбно. Все это мы прекрасно понимаем. И не просто понимаем. Мы это все видели. Вот. Причем мы это видели э, даже не такое бытовое насилие. Мы прохавали войну. Настоящую. да, вот, что Абсолютное большинство россиян все-таки не понимает. К сожалению, не понимает. Вот. Самое страшное для абсолютного большинства россиян это лихие 90-е годы. Вот. Ну, на самом деле по сравнению с войной это ну, детский садик, да, младшая группа причем. Где там чуть-чуть только жопу перестали вытирать, да и начинают учить, сам вытирайся, сам вытирайся, вот такие пироги. Это не жестокость с нашей стороны, мы это все видели, все это прекрасно понимаем, вот, ну, опять же, наша задача не подтирать задницы самым недоразвитым, да, вот, самым недоразвитым, а наша задача помочь осознаться тем, которые хоть немного понимают, да. Все это мы прекрасно понимаем. Мы э, детский сад давно, так сказать, закончили и закрыли его. Да. Поэтому ну вот, э, ну вот, вещаем мы для тех, которые этот самый, те, которые, для, те, которые э, достойны. Да, те, которые для детского сада, это на других ресурсах. Вот, на других. Поэтому просьба понимать и не укорять, что мы, вот, вот мы такие жестокие, мы вот не понимаем, что где-то там происходит насилие. Насилие происходит даже, когда летят калибры и прочие эти самые солнцепилки, да, вот. Но при этом, опять же, при этом нужно понимать, да, если разбираться, то 8 лет нехер было обстреливать Донбасс, да, и вот, ну, в общем, это долго нужно этот самый, да. Вот. Не раз мы об этом. 91 год, возвращаемся, да, да? и 82 со смертью Брежнева, или там со смертью, условно говоря, Сталина. этого, вот, то есть правда и справедливость должна быть, вот. Ну и надо все-таки решаться, да, решаться нужно. Решаться нужно на определенные эти самые. Как бы не было, это страшно, больно. Здесь вот, определенно. Э опасно, там все такое прочее. Нет, ну... Э так, дальше, да? Да, вот как оно, кажется смешно, но как оно должно быть. По щелчку называется. Ролик я называл. вот как э вот это. По трещи. Вот, три щелчка пальца мы должны воплотиться твое намерение твое это самое ну вот так вот примерно юмор юмором но смотрим Миш, да, Михаил Михайлович, вот так вот примерно и надо все это делать Какая-то да. свалка, сараюла какая-то, вот так посмотришь, блин, раз отделка, раз обделание, да, как говорится Ну, наверное, для одного неплохо, если много людей там, даже для двоих тесновато, конечно Ну, ну принцип, вот так вот вот вот. Так вот Поэтому нужна. опять же, просьба понимать, что да, все мы прекрасно понимаем, много мы чего прохавали, много этот самый, но если человек начинает ныть, скулить, кого-то обвинять и ничего при этом не делать, вот, он начинает выбирать реальности, которая еще больше чмирите, приведет чмирите к чмырению, к насилию и к прочему, понимаете. Вот нужно в какой-то момент все-таки сказать нет, вот или как мы говорим по-простому, да, ну, право, нахуй. нахуй. И все это дело. Не важно, что это там маленький ребенок, или там несчастная, забитая, затурканная женщина, какая-то. Или каблук какой-нибудь. Да, какой вот. как это да. Там Вы, на самом деле, вот мы же показали, это ж не просто так. Вы что думаете, насилия над мужчинами не бывает? Да нет, мужчины еще больше тряпки, блядь, чем бабы. Вот. Насилие в семьях над всякими так псевдомужчинами еще больше. Начиная с детства, с младенчества. Вы гляньте, блядь. Мужиков-рыцарей не этот самый, да. И последних, блядь, сейчас утилизируют на вот этом э, специальной операции. Специальный военный вот. каток. Поэтому, Линокша, Ленокша, благодарю вас от всей души. Ответ более чем. Потому и тут. Вот благодарим Да, благодарим за присутствие здесь в нашем строю. Благодарим. Привеликий поклон этот самый. Если там что-то как-то типа горячо сказано, это для того, чтобы более расширить этот спектр. Вот. Благодарим. Так, да. Всем Блин. нужно просыпаться, понимаете От самых таких зачуханных, которые эти самые Нужно хотя бы маленький шажок такой сделать К свету, к правде и справедливости да, Как бы это ни было больно, там опасно Движение Вот, вот. такие вот Стахановское движение, помните Да Это, то ли Леха, то ли Миша находит эти самые Про в спине Смотрим Выполняя это простое упражнение всего два раза в день, вы забудете про боли в спине. Выполняя это простое упражнение всего два раза в день, вы забудете про боли в спине. Блин, вот мазло. Помните вот эти вот пласт пластиковых роликах такие, тоже на ватрушках на этих съезжают. Ну, летом, где тепло. И там вот так не упадешь. А вот на ну, вот таких вот крутых, заснеженных еще как. Ой, ага, да, это этот проката, про да, это, да, да. Так, только тоже на начало. Это, блин.. Это столько уже котов открывающих то все но ну, этот просто может быть дресура может быть шо ну вообще гениально тут еще вот сейчас увидите забили колышек в дверь чтобы вообще не открыл ну а дверь еще не простая в общем смотрим バーッと炎上して、流れとしてはもう… バーッ! やらないほうがいいんじゃないかって流れ… Просто нет слов. Просто нет слов. Это неописуемый какие ну, вот Видите, вот птичку ловить или там бабочку. Вот такие действия быстро проходят. А здесь работа мысли. Он сел, сидит и думает, надо же это... ага, залезть, бить этот колышек. А тут вообще два действия. Надо потянуть и нажать сверху на эту самую кнопку вот этого замка. Сделал. Класс. И одновременно надо тянуть Два. Ну да, упираться. потянуть. Но, два действия блин. сделать мир абсолютно понятен и я здесь мир абсолютно понятен и я здесь ищу только одного покоя умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным понимаешь а ты мне опять со своими там это иди суетись дальше это твое распределение это твой путь. это Михаил Михайлович люди нашел Говорит, пришел к реке точно Вообще к морю пришел, да? Ну, да. Обалдеть, вот этот сапель говорит, такой как он... стоит, уже прогруз в песок, и как он, блин, а? наш философский. философский так. Вот, расширяйте свое видение, потому что в нашем мире, к сожалению, да, вот, по утверждению этих вед... ну, ведунов, так сказать, этих самых да, ведических писаний, ограниченность восприятия. Поэтому расширяйтесь. Ну, вот смотрите, какая обманка. Цилиндр, покрашенный белой краской снаружи и внутри. цилиндр покрашенный белой краской снаружи и внутри крышка черная настолько черная насколько черна та тушь которые ее покрасили я закрываю этот белый внутри цилиндр этой крышкой и посмотрите что получается центральное отверстие чернее Поверхности этой крышки, которую покрасили тушью. Ходит луч. Ну, тут входит и выходит. Это уже из... Ну, да, из физики официального. Да, отражается 10 раз, много сильно отражается, чтобы выйти, поэтому не выходит, поэтому это самое. Вот это ж вот к вопросу, вот, о чем Суровый Суворов говорил, это вот изменения, они, вот, они условные. Ну как это, блин, вот, мы то не миллионные километров этого луча солнца проходит, закрыли крышкой, все, там темно. ну Вот, вот такие вот условности, не проработанные на самом деле в физическом отношении наш мир. Не, там где-то так углы срезаются, ау, вот хрен. А там молекулы какие-то, атомы. Все. По-быстрому, по-быстрому. Так, что тут. Так, ну а, вот, вот опять вот. В советское да? время, какие <как> еще были эти самые, да? Смотрим. Хотелось бы немножко объяснить по поводу заклепок. Сейчас в современное время мы привыкли к вытяжным заклепкам. Отверстие просверлил. Взял вытяжник или пистолет. Чпок, чпок, все готово. Надо, не надо, везде их ставим. Вот. Есть еще такие заклепки ударные. Тут уже посложнее. Инструмент пневматический еще какой-то. Вот. Но в прошлом веке была такая цивилизация высокоразвитая. СССР называлась. Вот на просторах интернета случайно обнаружил производились аж в семидесятом году заклепки 5 на 10 называются взрывные меня это слово немножко обескуражило но самое интересное что э, они выглядят как обычные ударные заклепки но вот здесь вот на торце у них сверление и туда вложен маленький маленький заряд для чего это делается если вот этот взрывной заряд, это пиропатрон э, называется. В разных этих самых он использовался. Ну, в общем, смотрите, это чудо. Полость замкнута, и с этой стороны не подставить поддержку, чтобы бить молотком. Э, вставляется заклепка, чтобы соединить две детали. Берется, ну там в книгах пишется, что паяльники, нагревательные элементы. 130-160 градусов температура должна быть Вот и что же получается Заклепка сама расклепалась сама заклепалась даже Вот такая замыкающая головка получилась Вот. Век живи, век учись И это делалось в прошлом веке развитой цивилизации Ну так, суть, уже умершая, так сказать, цивилизация ну, Советский вот. Союз. И вот это вспоминаешь, эти 1800 какие-то, мальчики бегающие с этими самыми раскаливающие эти заклепки, которые типа потом молотками лупили. А может нет, может надо ее до какой-то температуры раскалить, воткнуть, вот, и она сама схлопнет. Вот, и будет нормально. Так, ну вот это давайте покажем. Mm -hmm. вот. Правда жизни. Синей становится. Вот видите, она даже но этим клювом ни, ничего не делает. Тут вот какой-то процесс все включает, и вот эти вылазят э, под шерсть так этот. Может и поэтому, кстати, синица. Вот синее действительно стало. Вот я же все говорил, что жел, желтица, желтичка должна называться синица, синичка, потому что желтого больше. И вот раз, и уже, блин, знаете, какой шарик. Мохнатый шарик. Называется как синица укрывается одеялом, которое всегда с собой. Вот этот ролик. Как долго вот этот процесс? Вот готовится. шарик вот такой. Я видел этих воробьев летом. Он такой же вытянутый, да, действительно. А вот зимой сидят такие шарики, да. Ну, думал, ну, что там, раз-раз, типа, вспушился и все. А вот оказывается, о, как, какой шарик надо сделать. И подкрыло потом этот самый голову. Ну, какая ежик получился. Синичка, этот самый, трансформатор, трансформировалась. Как интересно. Ну, опять же, не от хорошей жизни. Вот как насколько есть все-таки это сложно сделать, да? Вот. А потом что мы сегодня смотрели, да? Калибре. Да, примерзая примерзает лапками, посмотри. блин, ну, какое то все-таки не гуманная, мерзость, которую позволяет делать. Ну, общем, понятно, да? Так, Людмила Павлова к нам присоединилась. Заклепки на кораблях такие, вот, спрашивают. Вот, вот это что-то интересное, особенно да, в тех. Э, вот, это Виктор старинные. Иваненко исследовал насчет заклепок. Да, да, вроде он. Э, э, что вот это бегали эти самые мальчики. Ой, ты знаешь, сейчас не могу сказать, чтобы никого не обидеть. Людмила Павлова.